Несколько слов о известном памятнике. Вы, наверное, узнали этот монумент, который в Армении используется как символ во многих патриотических публикациях. Он даже есть на гербе сепаратистов. Более того, памятник изображен на армянской монете «Пять драм». Что же это за скульптура, так активно используемая, как элемент культуры армянского самосознания? Мы – наши горы, культурное наследие Азербайджанской ССР. Монумент был воздвигнут в 1967 году, на средства из бюджета республики и посвящен был, как вы думаете, долгожителям Карабаха. Хотя сегодня армяне пытаются придать идея памятника националистическое значение. Но есть неоспоримые свидетельства его истинного назначения. Так в газете «Правда» номер 365 от 31 декабря 1976 года об архитектурном объекте «Мы, наши горы» написано. Монумент является первым памятником мира, построенным в честь долгожителей. Это подтверждено и в книге Мкрчана «Историко-архитектурные памятники Нагорного Карабаха», изданной в 1988 году. Но самое смешное даже не это. Открытие памятника было приурочено к 150-летию самого известного карабахского долгожителя, Ширина Гасанова, родившегося в 1817 году в Карабахском ханстве. Ах да, есть один момент. Создателем скульптуры был армянин Саркис Иванович Багдасарян родившийся и выросший в Азербайджане. В селе Бонадзор, находящемся в семи километрах от Черекина, где жил Ширин Гасанов. Улавливаете? Почему именно Саркису Ивановичу было поручено возвести памятник долгожителям? Немного современности. Может создаться впечатление, что Азербайджан отказался от своего культурного наследия, но это вовсе не так. Просто у страны есть дела поважнее, чем убеждать кого-то в том, что принадлежит ему по праву. Баку нормально относится к тому, что азербайджанские памятники находятся на армянских монетах или каких-то самодеятельных гербах. Как-никак продвижение азербайджанской культуры советского периода. Но когда это выходит на международный уровень, имея явную цель присвоить чужое, тогда Азербайджан строг.